Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на каналы Кигай И сегодня у нас крайне интересная ситуация на биткоине И давайте с вами с ней разбираться Итак, мы видим импульсное движение вверх, наконец-то И что конкретно у нас произошло? Открываю часовой таймфрейм Здесь мы видим скопление минимумов, которые находятся примерно на одной котировке Рисую локальную область поддержки И мы видим, что ночью... Мы с вами скризанули, то есть кольнули данную область поддержки и устремились на повышение. Здесь на часовом тайфрейме у нас образовался паттерн, указывающий на повышение, достаточно сильный, поскольку давайте я еще раз объясню ситуацию. То есть в плане технического анализа, если вы ее вдруг увидите еще раз, то эта ситуация является очень хорошей. Мы здесь видим скопление, и если у нас происходит ложное пробитие в какую-либо из сторон, то вероятнее всего цена выйдет из этого скопления в обратную сторону. В принципе, что у нас и произошло? Данный паттерн мы использовали на недельном тайфрейме биткоина. Сейчас я скажу, где. Давайте я это все скрою. А мы ориентировались на этот паттерн. То есть здесь у нас было ложное пробитие. Вот наш диапазон. И после ложного пробития мы вышли из этого диапазона в противоположную сторону. Вот так работает этот прекрасный паттерн. Итак, несколько дней мы стояли в диапазоне в данном месте. И теперь мы ушли уже в более обширный диапазон, который находится в данном месте И теперь наша задача выйти из этого диапазона вверх и продолжить свое восходящее движение Открывая H4, обратите внимание, что здесь у нас образовалась уверенная бычья свеча с длинным телом Длинное тело смотрится относительно других свечей на графике Вот наша свеча И у данной свечи есть определенные свойства Например, середина данной свечи служит хорошей областью поддержки или сопротивления А Смотрите, здесь у нас также образовалась медвежья свеча и середина Данная свечи служила для цены некоторое время областью сопротивления, от которой цена отскакивала Теперь середина же нашей бычьей свечи находится на уровне примерно 56 тысяч Если нарисую здесь горизонтальную линию, то чудесным совпадением эта линия находится именно на сильном локальном уровне Уровнем поддержки И это же место является уровнем поддержки в данном диапазоне То есть мы можем совершить с вами небольшое коррекционное движение Максимум вот до сюда И продолжить стоять в этом диапазоне Наша задача выйти отсюда именно вверх То есть корректироваться до уровня 56 тысяч мы можем Но если мы уйдем ниже данной области поддержки на уровень 56 тысяч локальный уровень поддержки, то это будет не очень хороший знак. Нам нужно удержаться в данном диапазоне. Также обратите внимание, что у у меня помечена котировка 52 956. Это максимум первой волны. То есть, напоминаю, что у нас здесь вырисовывается вероятнее всего 5-волновая структура, и мы с вами ждаем последнюю финальную волну роста локальной картине, которая вероятнее всего сейчас именно и началась. И если мы зашли в ценовую зону первой волны, то есть совершили вот такое вот движение, даже сквизом, то эта формация бы уже не была 5-волновой структурой, это было бы нечто другое, и нам бы пришлось пересматривать наш анализ. Тем самым, поскольку цена не зашла в ценовую зону волны 1, оставалось буквально 400 долларов. Но все-таки мы этого не сделали, мы не зашли в ценовую зону волны 1, и, следовательно, сценарий пятой волны у нас на данный момент сохраняется. Картина, естественно, стала выглядеть получше, но она все равно еще не является бычей. То есть нам желательно выйти за пределы данной области сопротивления, которая отмечена сверху. Здесь находится, опять же, длинная свеча с большим телом, и нам нужно уйти за эту свечу, Выше, то есть совершить вот такое вот движение Пока мы этого не сделали, картина все еще является медвежьей То есть по сути мы просто с вами совершили движение вниз, движение вверх И сейчас происходит ретест То есть мы можем уйти спокойно сейчас на понижение Тем не менее нам следует закрепиться выше данного уровня поддержки Извиняюсь, данного уровня сопротивления Но учитывая то, что даже после такой силы продавцов мы не смогли пробить уровень поддержки и трендовую линию поддержки И не смогли уйти в ценовую зону волны 1 То вероятнее всего мы с вами продолжим восходящее движение Так что опять же я настроен по быче Вот такая вот, друзья, картина на биткоине Ну и что касается недельного таймфрейма Данный паттерн указывает на то, что силёнок у продавцов маловато То есть мы видим паттерн с э, достаточно хорошей тенью снизу Что указывает на то, что цены выталкивают от уровня поддержки То есть мы можем уйти... Далее на повышение зеленых у не хватает Друзья, пишите ваше видео насчет биткоина Как считаете, а продолжит ли биткоин свое движение вверх или нет Пишите свое мнение и комментируйте Также ставьте это видео палец вверх И вас лайки, друзья Всем желаю всего самого лучшего Всем профита, побеждайте И всем пока